Добрый день, ночь, утро, уважаемые подписчики и э, гости моего канала. Сегодня я хочу вам подсказать, рассказать о некоторых технических моментах. Правда, я слабенький технарь с точки зрения ютуба. Но тем не менее, может быть, кому-то это пригодится. Значит, когда вы заходите в YouTube. Зашли вы в YouTube. Я рассказываю это только для э, тех, у кого кто работает с Google Chrome и с Windows 10. Я не знаю, как на семерке, на других э, версиях Windows. Значит, вы сюда вот пишете, например, э, заработок заработок да? и нажимаете чтобы вам вышли видео как здесь много конечно видео вот, -вот так вот, вот например пролистываете но ну, грубо говоря берем любое видео вот вам понравилось это видео открываете его сейчас Само видео мы смотреть не будем. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Заработок по-русски. И сегодня в видео хочу вам показать сайты, на которых вы можете получать деньги бесплатно. А точнее мы их проверим. И... Так, остановила я видео. И вы видите только вот это видео. Вам, возможно, видео понравилось. И чтобы знать, что из себя представляет канал, вот, например, данного человека, вот у него называется «Заработок по-русски» канал, как зайти на его канал? Не просто только одно видео посмотреть, а посмотреть весь канал. Это делается таким образом. Вы нажимаете на название канала, вот, «Заработок по-русски». Я нажала. И вас сразу выкинуло на... Канал этого человека, вот этого человека. И, как видите, тут не все его видео. Для того, посмотреть все видео, вы должны нажать на «Видео». Тогда вам открываются все его видео. Вы можете спокойно просмотреть его канал. И тогда уже решать, подписываться или не подписываться, насколько вам будет выгоден данный канал. Это маленькая такая техническая, ну как сказать, маленькая техническая особенность, будем говорить. Таким образом вы можете с... С видео перейти на канал человека И посмотреть весь его канал Так, на, на этом давайте все Сейчас перейдем на Лично на мой канал Вот мой канал Может я бестолково объясняю Но что-то у меня сегодня Тупит Интернет Не знаю почему И вот мой канал Обратите внимание, что если вы нажимаете на, э, на какое-то видео, сейчас я здесь тоже покажу, вот э, обратите внимание, вы зашли на мой канал, и здесь, как видите, их мало. Но вы можете, конечно, дальше тут э, нажать на стрелочку, пройти дальше. И все, Больше вам не показывают. А у меня значительно больше роликов. Опять вы нажимаете на видео, и тогда вам откроются все мои видео, которые были. Для чего это нужно? Иногда это нужно для того, чтобы увидеть, что, например, Битланд-фан uh, uh, уже был, и он соскамился. А для того, чтобы знать, когда он соскамился, я, как правило, ставлю старт данного хайпа то же самое здесь таким образом теперь еще один момент сейчас я открою я всех приветствую на своем канале еще один так я остановила видео. Я заходила на многие каналы своих подписчиков, и у них каналы пустые. Не знаю, с чем это связано. То ли люди не хотят делать видео, то ли люди не умеют делать видео. Но, если вы нажмете у меня на канале вот на слово ЕЩЁ, то вы увидите, что у меня стоит лицензия Creative Commons. Это означает Разрешено повторное использование. Все мои рефералы пришли ко мне через мои видео. То есть, э, вы можете к себе на канал поставить мое видео. Естественно, надо изменить название. Ну, тут буквально несколько слов поменять. И... Вот сюда поставить свою реферальную ссылку. Это моя реферальная ссылка. А вы с хайпа возьмете свою и поставите под видео. Теперь я показываю, как можно перезалить. У меня под любым видео есть вот такая стрелочка. Нажимаете на нее. и куда вы хотите залить вот, например, на рабочий стол кстати сказать, у вас может выскочить медиаплеер э, и там надо будет нажать по-моему, на верхний кружочек вот на рабочий сторон, стол например, и сохранить вот внизу пошло Теперь я сейчас зайду на свой, просто закрою, и вот у меня появился на рабочем столе видео, которое я только что скачала. Через вот эту стрелочку. Сейчас я вернусь обратно на свой канал. Может быть, кому-то это пригодится, я не знаю. И покажу вам, почему рассказываю. что, что у меня сегодня. Почему я это рассказываю? Вот давайте зайдем на любой мой. Ну, подохатите. Ну давайте вот на игру. Зайдем сейчас в игру. Так, я захожу к себе в игру. Извините, что задерживаю вас, но, может, кому-то это действительно пригодится. Вход. Войти. Я не буду ничего здесь снимать. Нажимаю ⁇ Мои рефералы ⁇ Ой, как долго. Что всего не так долго-то? Вот. Обратите внимание. 11 человек рефералов. Давайте посмотрим, откуда они пришли. И обратите внимание, YouTube, YouTube, YouTube, здесь он тоже пришел с YouTube, ну так он пишет, человек, YouTube, YouTube, YouTube и так далее. То есть всех своих рефералов я получаю с YouTube. Я нигде не рекламирую больше свои видео и свои э, сайты, на которых я работаю, только с YouTube. Все у меня рефералы идут именно отсюда. Я, конечно, умею делать и сайты, блоги, но мне хватает Ютуба для заработка. Поэтому, так как у меня официальное разрешение перезаливать мои видео на чужие каналы, то вы можете этим воспользоваться. Конечно, если вам это надо. Вернемся обратно. Сейчас я пойду к себе на канал. Вот. И под каждым видео у меня есть подобная стрелочка. Вот, например, другое видео. Так, видите, тоже стрелочка. Вы опять можете на нее нажать и перезалить канал видео к себе на канал. Конечно, если вы этого хотите. И, возможно, тогда таким образом вы тоже наберете себе рефералов. На этом все. Здоровья! Если что-то стало непонятно, то пишите мне в комментариях, я попробую разобраться. Здоровья вам и больших доходов!